Всем здарова, с вами Градрон, в этом видео я расскажу, как можно заработать штрафной или пенальти в Dream League Soccer 2019. Итак, заходим в игру, выбираем любой матч. Желательно, чтобы у вас были сильные игроки. Начинаем играть. Начинаем атаку, а потом резко останавливаемся спиной к воротам. И игроки соперника вас начинают сбивать. Ну и получают желтые карточки. Вот вам, пожалуйста, повтор. Ну а потом только остается пробить штрафной. Точно так же можно заработать и пенальти. Вот я остановился в штрафной и жду, пока меня сбьют. Вот я заработал пенальти. Желтая карточка. А вот и повтор. Остается только пробить. Дальше пойдет нарезка похожих моментов. А в конце видео будут голы. Oh, Кому было полезно это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Игорь Андрей. Всем удачи и всем пока.